Здравствуйте! Меня зовут Меркутова Елена Викторовна. Хотела бы поблагодарить Максима Сергеевича за интересный онлайн-курс «Школа ортодонтии». Это было подробно. Все домашние задания, которые нам присылали, они были очень интересными. И было интересно их выполнять. И все вебинары, которые он проводит, они очень подробные. Он никогда не ленится объяснять все подробно и каждый раз спрашивает, там все понятно, это очень важно, потому что можно просто объяснить и пойти дальше, да, а он, нет, вы поняли этот вопрос. Я получила удовольствие от этого курса, и этот формат обучения, он мне более удобен, онлайн-школа позволяет и подытожить свои знания, и дополнить свои знания, и узнать очень много, потому что информации дается много, подробно рассказывается, объясняется, особенно вебинары, очень важные вебинары, которые нам давал вот, Максим Сергеевич. В общем, большое спасибо. Очень-очень благодарна вам.